Сегодня 7 октября, день Великой Октябрьской социалистической революции. И сейчас я нахожусь в одном месте, которое условно напоминает о Ленине. Станция метро «Площадь Ильича». Другое дело, что сам Ленин не дожил даже до начала метростроя. Я полагаю, что сегодня будет интересное пройтись по тем местам, где стоят практики Ленину и поговорить с гражданами о том, как бы нам жилось, если бы Советский Союз не оспался и если бы Ленин жил до сих пор. А сейчас я нахожусь на метро Октябрьское. На метро Октябрьская Вообще достаточно большая концентрация статуи Ленина. Во-первых, одна статуя на Калужской площади. А во-вторых, вроде как если выйти интернету, большое количество статуй в парке Sculpdoor Museum. Соответственно, мы посетим и то, и другое место и попробуем пообщаться с прохожими. Как мы видим, сегодня доступ к памятнику Ленину на Каульской площади отсутствует, по причине реконструкции этой самой Каульской площади, Очень не знаю, что тут затеяли. Печально, но за 15 минут, пока я стоял на площади, ни один прохожий, который вышел не спешим шагом, то есть я нашел, не торопится и готов поговорить, мне комментарий не дал. Тогда мы сейчас направимся в карту А тем временем пока мы идем туда. Я, пожалуй, оставлю свой короткий комментарий, что я думаю линия. Да, на самом деле что я не могу думать, если я его не видел. Ну как кое-какие принципы СССР Мне на самом деле симпатичны. Во-первых, борьба с тунецом с одной стороны вроде как людей заставляет плудиться против выхода иногда, но с другой стороны в нынешней капиталистической системе мне очень вот очень тяжело найти работу, а если я нахожу ее, то мне очень мало платят. Также в принципе, что было еще хорошо, наверное, так это отсутствие границы в на каком нам пространстве скажем взял, поехал на украину куда-нибудь отдохнуть и никакой загад паспорта никаких пограничников или скажем захотелось сельским хозяйством заняться пожалуйста езжай в каком нибудь казахстан там возможно если безработицы не было, на тот момент приняли бы с радостью а сейчас сейчас такого нету ну ладно метафор тут очень медленный, долгий включимся когда был уже в музее. а здесь мы видим как музеон, наконец-то Это такая территория, на которой вместе с некоторым озеленением и изданиями Третьковской галилеи и еще там одного учреждения находится большое количество памятников, которые, насколько я понял, оказались никому не нужны. Как бы это мерзко не звучало, но музей, он что-то вроде свалки, прям хотя вполне себе попадаются очень интересные экспонаты. И, насколько мне известно, после 90-х годов, фу, точнее, в 90-х годах, когда Советский Союз распался и началась сильная антикоммунистическая пропаганда, Видимо, помните Ленину много где пост насилие и отправили сюда. И на том спасибо. Мы совсем уже близко к входу. Надеюсь, он тут не закрыт. Так, я не совсем так пошел. Вот мы уже даже у самого входа видим некую скульптуру. подойдем ка поближе посмотрим на самом деле подписи тут нету что то навевает не знаю на дружбу народов что ли а теперь пойдем внутрь и пойдем искать памятники Ленину вот мы видим достаточно высокую статую Ленина в музее, которая высеченная из белого камня. К сожалению, тут очень много статуи бюстов, которые сделаны из черного камня. А аллея, на которой сейчас нахожусь, совершенно не освещается, как вы видите. Вот это бюст поменьше. Но зато лучше видно лицо. Эта аллея вообще посвящена деятелям, Которая внесли тот или иной вклад в коммунизм. Вот это Иосиф Виссанович Сталин. Сейчас мы подойдем к Брежневу. Заведомо пропустим те бюсты, которые невозможно светить. Вот это Брежнев. Это, кстати, тоже Брежнев. Побольше. Ну вот вопрос, с кем не общаться? Вот прямо перед нами находится Третьковская Галидея. Там еще люди ходят, но в очень небольшом количестве. Так что придется мне самому продолжать беседу. То, конечно, что распался Советский Союз в 93 году, это безобразие, это страшнейшее преступление. Поскольку были нарушены экономические связи между большими регионами, кто то это выиграл? Вот сколько к нам ездят сейчас гастарбайтеров с Казахстана, да, с той же Украины еще до гражданской войны. Это плод того, что экономики всех этих регионов, Украина, Казахстан, Беларусь, Россия, были в связке, и они давали эффект. А по отдельности они никакого эффекта, к сожалению, не дают. А здесь, кстати, мы видим вот в прямом смысле кладбище памятников. Даже выглядит в какой-то степени в темноте страшно. Опять-таки, безобразие совершенно не освещается. Может быть, потому тут, мимо меня первые два человека прошло вообще за ближайшие 15 минут. В этом месте. Что тут темно и неуютно. Реально, тут очень много... Весьма оригинальных статуй. Которые я не могу нормально показать. и быть темно. Ну что, друзья. Хочется сделать некоторые диземи. У нас сейчас идет активное налаживание связей между Россией и Казахстаном. С Россией и Беларусью создано условное союзное государство. Я надеюсь, что когда-нибудь это от Совета Министров, который собирается раз в год, придет к чему-то более серьезному. С Украиной мы, к сожалению, сейчас построились, да и то только с Западом. Ну, я думаю, это дело времени. Правда, э, боюсь, гипотетически, если восстанавливать СССР, навряд ли Украина захочет э, входить в это государство. К сожалению, сейчас в капиталистическую эпоху очень сильно нарушаются права трудящихся. В том числе часто нарушаются мои права, переработки неоплачиваемые, задержка зарплаты. На самом деле это было и в определенный период СССР. В истории сохранились забастовки даже времен Советского Союза. Это не работа Ленина. Это уже работа более поздних деятелей Например, хущева Ибо капитализм, он самым плодовым образом проникает повсюду. И его надо искоренять. От каждого по способностям, каждому по потребностям. И каждому достойную работу. Ура! Надеюсь, что мы когда-нибудь победим